Очень маленькая и по объему и по функционалу PicoCrypt прекрасно справляется со своей задачей. А задача у нее предельно простая – зашифровать файл или файлы на вашем компьютере. У PicoCrypt есть клон PicoCrypt с прописной C в середине, которая давно не обновлялась, поэтому лучше качать с гитхаба. Ссылку оставлю в описании. Приложение кроссплатформенное, скачаем для Windows. Объем 2,3 мегабайта, 2,3 кору. Ну и вот такое оно, предельно простое, ни одной иконки собственно за счет этого 2,3. Бесплатное с открытым исходным кодом и под капотом криптографический алгоритм XCHA20. Как и у ближайшего собрата по простоте использования сервиса HeadSH. я делал про шляпу скринкаст, ссылка в описании. Кстати, XCH20 используют также Google и Cloudflare. Но это так, к слову. Итак, покажу сначала, как в принципе все работает, а потом пару слов о настройках. Закидываем файл или файлы. Если закидывать файлы, он создаст зашифрованный zip-архив. Устанавливаете пароль. Тут есть генератор паролей. Несмотря на простоту, генератора, они сюда воткнули и даже настраиваемый. Длина и наличие отсутствия специальных символов. Удобная галочка — скопировать в буфер обмена. Сгенерировали и собственно все. Вот такой пароль, предельно сложный, как вы будете его хранить — это уже ваше дело, но не знаю, стоит ли напоминать, что в случае потери восстановить его невозможно. Тут название и расположение зашифрованного файла, по умолчанию там же, где и исходный и с тем же названием, но с добавлением расширения PCV. Название и расположение можно поменять. Encrypt — готово, зашифровали. Вот зашифрованный файл. В принципе программа очень удобна для работы с облаком. На диске можно и Veracrypt зашифровать, а вот закидывать мелкую инфу в облако как раз удобно с помощью PicoCrypt или HeadSH. Так что закинули в облако, скачали из облака, закинули в программу. Кстати, он не маскирует файлы подобно Veracrypt. И программа, и потенциальный злоумышленник знает, что это зашифрованный файл. Вводим пароль, decrypt, то есть расшифровать. Такой файл уже существует, логично, он кидает в ту же папку, что и зашифрованный файл, а значит в ту же, где и исходник. Причем с тем же названием, поэтому поменяем название. Все. А вот расшифрованный файл. Ну и давайте по настройкам. С паролями тут все понятно. Показать, очистить. Я всегда пользуюсь генерацией. K-файл, ключевой файл — это дополнительная защита. Указывайте при шифровании какой-то файл, любой, и при дешифровке этот файл должен быть в наличии в неизмененном состоянии. Причем может быть не один файл, а несколько. Можно, кстати, не устанавливать пароль, а использовать только файлы ключи. Сейчас покажу. Но сначала еще пару слов о продвинутых настройках. В принципе тут полезны только вот эти две галочки. Компресс — это дополнительное сжатие. У меня ужал два дока и один PNG в пять раз. И Delete файл. Это удалить исходник. Вообще логично, если вы шифруете, исходники удалять. В данном случае он удалит его автоматически. Кроме того, тут есть Paranoid Mod. Подключается дополнительный алгоритм шифрования Serpent. Действительно немного параноидальная функция. Read Solomon — дополнительный способ проверки-исправления ошибок в случае долгого хранения, ну скажем так если в результате хранения у вас повредится не более трех процентов файла, у вас появится надежда. И split into chunks — делить полученный архив на фрагменты. Вообще не очень понимаю смысл, возможно это рудимент от прежних времен, когда архивы нужно было пилить на части для записи на CD-DVD. Кроме того, тут есть комменты, просто комментарии к файлу. Они не шифруются, имейте это в виду, так что не пишите туда пароли от файла и любую другую чувствительную информацию. Так, не будем ужимать, название совпадает, поменяем. Зашифровали. Напоминаю, без пароля, но с файлами-ключами. При расшифровке, соответственно, пароль не нужен. А нужно добавить эти файлы и все. Получаем дешифрованный файл. Мне кажется, разработчики все больше и больше упрощают шифрование с одной целью. Они как бы говорят, ребята, ну пожалуйста, шифруйте, ведь это же так просто. Присоединяюсь, если есть чувствительная информация, лучше зашифровать, чем не зашифровать. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.